всем привет вы на канале как заработать в интернете в сегодняшнем видео у меня очень популярный кран называется он «Faucet Crypto. сразу скажу данный кран он платит сатоши без вложений здесь можно выводить криптовалюту на свой выбор я вот сегодня заказал выплату на 16 тронов три часа назад выплата у меня уже на Binance кошельке здесь выплаты производятся в течение 24 часов и их можно выводить когда вы здесь собираете минимальную выплату деньги можно выводить в директ на свой кошелек на биржу Binance, либо же на крипто кошелек FaucetPay, либо же на паре ну куда вам угодно вот я сейчас вам Покажу, вот если мы нажмем кнопочку выплату, здесь вот множество криптовалюты, иногда здесь есть пустые кошельки, вот допустим биткоин, он пустой, вот биткоин кэш он есть, и к примеру вы хотите вывести, я не знаю, там, трон, нажимаете кнопочку вывод, и здесь видите в директ, то есть на ваш кошелек, на биржу Binance, либо же еще на какой-то там Другой кошелек Данный экран он популярен Он работает уже не один год По посещаемости мы видим Что посещают данный кран 7 миллионов человек Здесь вот 8 миллионов 9 миллионов ну и так далее На этом кране можно Рекламировать свои проекты Также здесь Есть кнопочка депозит там Где вы пополняетесь и создаете рекламу есть здесь партнерская программа на 20%. Будете зарабатывать за счет дохода вашего друга. И здесь есть еще система уровней. Чем больше уровень, тем больше у вас будет заработок. Я здесь на 235 уровне. И здесь вот есть challenge. Также здесь мы можем получать бонус. Вот допустим, достигнем. 50 уровня получили 437 коинов достигли от сотого уровня от 1125 коинов ну и так далее здесь много разного интересного с этим нужно ознакомливаться кто зарабатывает деньги без вложений здесь есть от опросы также здесь есть тут вот, Просмотр веб-сайтов, посмотрели 40 секунд, заработали 31 коин. И вот видите, как вот у меня пишется 24,5 плюс 7,2. Посмотрели вот 40 секунд, так само заработали. И здесь достаточно веб-сайтов. Также здесь есть ежедневный бонус. Это, это у нас кран. Нужно подождать 10 секунд. Мы здесь заработаем, получается, 22 коина. И каждые 30 минут можно здесь зарабатывать. Просто разгадали капчу и вот заработали, видите. Также здесь есть ежедневный бонус от Daily Visit. Просто каждый день заходим и нажимаем кнопочку claim Все, коины нам зачислились. Коротких ссылок здесь нету. Как видим, вот на балансе у меня 0,06 тронов данный экран я считаю очень жирно платит. Кто еще здесь не зарегистрирован, кто не знает про данный экран. Ссылку я оставлю в описании. Переходите и Ну, Самый большой заработок здесь так это на прохождение опросов. Если вы на этом экране пройдете, хоть какой. Либо опросы, напишите об этом в комментариях, я хочу знать, э, проходят вообще люди опросы на данных кранах, либо же нет. Я ни разу еще не проходил никаких опросов, так как я не подхожу к этим опросам. На этом у меня все, всем желаю больших заработков в интернете, всем хорошего настроения и всем пока.